Неприятным покажется вам исход вашей техники, если отдаете ее в руки тем, кто льет в нее все, что попадает ему под руку и даже издевается над ней как хочет. А если такой происходит у нас и такой делаем мы сами? Если мы сами не зная всех определенных норм и правил эксплуатации, неосознанно издеваемся над имеющейся у нас в пользование техникой. Чего же все-таки происходят такие в неочередные выхлопы и инерционные скачки в работе двигателя? Да все от того же столь хорошего масла или общедоступного бензина, который можно купить где угодно. Но не угодно можно купить то самое хорошее, что окажется оптимальным для нашей, все еще живой техники. Это не осколок шлака. Это закоксовавшееся масло. То самое масло которая в рекламе не нуждается. Правда и продается не то, что рекламируется во многих местах. Мост образовался между двумя электродами как раз по ходу электрического разряда. Точнее, электрический разряд между электродами свечи сам выращивал этот мост из масляных присадок, которые присутствовали в топливе. Или присадки в бензине в смеси с присадками в масле дали такой результат реагирования при совместном сгорании. А вот еще образец искусства. Заводим двигатель, все нормально. Наклоняем пилушины вниз, и сразу глохнет двигатель. Выкручивая эту свечу, мы ее наклоняем, чтобы проверить у нее состояние электродов. А за это время центральный электрод, незаметно для глаз наших, возвращается на место. Все, вроде бы нормально. И нет никаких видимых признаков неисправности. Ворачиваем ту же свечу на место. Заводим двигатель, холостые есть. Начинаем пилить, и снова наша пилка глохнет. Чудеса. Смешная ситуация со стороны но для нас она неприятная. Сменили масло для топлива, установили новую свечу зажигания и пилим дальше. Сожгли один бачок топлива и осмотрели свечу. Впечатляет, но не в ту сторону, что ожидали. Может быть, доказывать правильность приготовления топливной смеси не станем, но соотношение масла к бензину здесь немного выше нормы. Может и так. А может и качество бензина не соответствует выбранному маслу, из-за чего не образуется топливная смесь с оптимальными параметрами, которые будут соответствовать для топлива к нашему двигателю. Зальем смесь с меньшим количеством уже хорошего масла и дадим двигателю пилы оптимальную нагрузку с чистой свечой. Глушить двигатель бензопилы не будем, пока не сожжем хотя бы один бачок топлива с меньшим содержанием масла по сравнению с предыдущим вариантом. Сейчас уже немного лучше, но как-то пугает этот непонятный нарастающий нагар на электродах. Возможно, что этот нагар образуется на свечей со стороны, которая обращена в огневую камеру, к поршню. А может бензин при сгорании с маслом вместе, дает такой интересный, но нежелательный результат? Сожгли еще один бачок топлива и немного успокоились, так как новый нагар поверх старого не образовался. Чистим свечу и пользуемся бензопилой дальше с уравновешенной топливной смесью до очередного профилактического осмотра или до очередной поломки двигателя. Канал Мега Детекшн.